Яйца 4 штуки. Твердый сыр 20% 100 граммов. Соль, перец по вкусу. Итальянские травы 1 чайная ложка. Из этого количества у вас получится 2 коржа, то есть 2 пиццы. Начинка. Тунец в собственном соку 1 банка. Брокколи 100 граммов. Помидоры черри 150 граммов маслины оливки 50 граммов сыр твердый 20 процентный 120 граммов соус томатный соус 100 граммов чеснок 5 зубчиков итальянские травы пол чайной ложечки обращаю ваше внимание что список продуктов находится в описании под этим видео я уверена что вы уже научились самостоятельно рассчитывать калорийность своего блюда по книге, которую я вам подарила, а если нет, то скачивайте ее прямо сейчас и считайте калории. Начинаем с того, что готовим тесто. Для этого измельчаем в блендере цветную капусту, добавляем туда яйца, сыр трем на мелкой терке и отправляем туда же, добавляем соль, перец и итальянские травы все перемешиваем половину теста выкладываем на пергаментную бумагу и отправляем выпекать минут 10-15 для соуса в томатную пасту выдавливаем чеснок добавляем травы и перемешиваем испеченный корж смазываем соусом и выкладываем на него брокколи кусочки тунца маслины оливки